Станислав Говорухин. Мы помним. Гибель водоемов. Проблема мирового масштаба. Всем привет! В эфире Универ -ньюс», а в студии Виктория Бояренцева. 29 марта в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла встреча участников и организаторов регионального этапа чемпионата профессионалы Республики Татарстан 2023 по компетенции финансы заместителем министра экономики Динаром Шакировым. Чемпионат профессионалы – это уникальная площадка для тех, кто делает первые шаги в выборе будущей профессии. Заместитель министра отметил, что они договорились совместно с Министерством экономики и университетом подготовить план мероприятий. В том числе планируется обширная практика как, к примеру, выезда на предприятия реальных секторов экономики. И к э, пятнице, 31 марта, у нас будут определены победители, которые в дальнейшем уже будут представлять республику на э, уровне Приволжского федерального округа на выездных э, мероприятиях чемпионата профессионалов. Двадцать девятого марта открыли мемориальную доску кинорежиссеру и народному артисту России Станиславу Говорухину. Все подробности в сюжете Дианы Калимулиной. 29 марта состоялось открытие мемориальной доски кинорежиссеру, народному артисту России Станиславу Говорухину. Доска появилась на здании Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Увековечить память о легенде кинорежиссера предложил ученый совет вуза при поддержке Министерства культуры Татарстана. Среди участников мероприятия были студенты, и сотрудники университета, журналисты, а также представители министерств и ведомств республики. Это был сложный человек. Вот он такой большой, что он вмещал в себя все. Умение быть потрясающим другом, умение любить, умение ненавидеть. Я очень рад, что сегодня мы это сделали. И мы выполнили док по отношению ну, к человеку с большой буквы. К великому. В общем-то, я бы сказал, патриот России, потому что он действительно любил Россию, нашу страну. И Татарстан для него это уголок России был. Будущий народный артист России учился на геологическом факультете Казанского университета с 1953 года. Успешно окончив Казанский государственный университет, Станислав Говорухин один год работал геологом. Но поняв, что это не его призвание, ушел работать на казанскую студию телевидения. Сначала редактором, а затем ассистентом-режиссером. Спустя несколько лет он переехал в Москву, где поступил на режиссерский факультет. Все эти пять лет провел в самодеятельности деятельности, работая в многотиражке университетской. Угу. Мне было это интересно. И как я оглянуться не успел, уже диплом смотрю. Ну, кое-как защитил, и тут только начав работать, уже понял, что это не мое. Он открыл вот для нас Высоцкого на большом экране, показал все это, а мы его так любили. И, естественно, Санислав Сергеевич тоже вот, так сказать, наш, наш человек совершенно. Хотя артист и уроженец Пермского края, казанцы вполне могут назвать его своим земляком, так как в свои юные годы он учился и проживал в столице Татарстана. Диана Калимульна, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. 150 студентов получили возможность почувствовать себя представителями разных стран в составе комитетов Организации Объединенных Наций. Подробнее расскажет наш корреспондент Анастасия Уткина.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 Почему гибнет главный источник жизни на нашей планете? Вода покрывает 70% поверхности Земли, но реки и озера исчезают с географических карт. Кто обеспечивает безопасность водоемов и как обстоят дела с главным жизненным ресурсом сегодня? Расскажем далее в сюжете. Вертелевка. У этой малой реки большая проблема. На сегодняшний день она замусорена спильными деревьями, а к 2024 году может и вовсе исчезнуть с лица Земли.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 Казанский федеральный университет пропитан историей. Архитектура зданий выглядит антично и образцово. Но многие не осознают, какое прошлое может нести в себе институт. Более подробно – далее в сюжете. Любой, кто приезжает в столицу Татарстана, не может пройти мимо зданий КФУ. Одни выглядят торжественно, другие – величественно. Но мало кто знает, какую историю на самом деле несет себе каждая постройка. Ну, исторически это была усадьба. Как бы, по сегодняшним данным известно, что она уже существовала в начале XIX века. Возможно, в основе части здания есть участки стен 18 века. Вот это была усадьба с большим торговым таким двором. На месте нынешнего института располагалась усадьба Кабатовых. В ней жили помещики, и как свидетельствуют архивы, семья, причем очень дружная. Интересной деталью является то, что на заднем дворе они имели большие торговые ряды. Здание развивалось и меняло свое назначение. Так, во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, который работал в течение последующих нескольких лет. Вот, и в здании в свое время.. Э сейчас сложно сказать, что было в советское время, подо что здание было приспособлено. Вот, но вероятнее всего уже под учебный корпус. А во время э, Великой Отечественной войны здание было приспособлено под госпиталь. Пару лет назад появился сам Институт дизайна и пространственных искусств. Директором там стала Карина Биулина. Она призналась, что на момент открытия в здании были некоторые проблемы. И здание у нас было, ну, немножко подуставшее, так скажем. У нас были... Многочисленные протечки. А у нас даже были мышки в здании. И это было ну, не очень мило, скорее немного грустно. Но уже через несколько месяцев были ликвидированы большинство неполадок. Сейчас там до сих пор идут ремонтные работы и усовершенствование здания. В перспективе планируется восстановление объектов и реставрация фасадов, декора и пнины. Лилия Шихудинова, Карина Саяхова, Фарид Захетаглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!